каналах есть информация о том, что Израиль пошел на этот шаг под влиянием Соединенных Штатов Америки, своего давнего союзника. Проблема э, химического оружия, которое, э, так сказать, Запад пытается обыграть, проблема несовмедения прав человека, ну и целый ряд других причин, которые находятся для обвинения в Сирии, они как бы являются действием инструментом, в первую очередь, для того, чтобы воздействовать на Россию, а, во-вторых, чтобы реализовать собственные цели Запада. И вот как бы вот эта совокупность нескольких факторов она привела к тому, что Израиль совершил вот этот акт, так сказать, и последствия его будут очень, конечно, серьезными.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 в течение 24-48 часов. Эксперты допускают даже удар США по российской базе ХМИМИМ, как и по другим объектам в Сирии. Это может грозить столкновением двух ядерных держав, США и России. Сегодня, если действительно Дональд Трамп выполнит те обещания, обещания заявления, которые он сделал, вот если такие выпады завершатся еще и проведение военной операции, то это приведет, конечно, мир на грани очень серьезного конфликта на Ближнем Востоке, разгорание этого конфликта дальнейшее.